Мирзиёев поздравил Джапарова с 30-летием установления дипоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Аклбек Джапаров встретился с правителями Эмирата Рас аль хайме «Мы должны ежегодно создавать по 150 тысяч рабочих мест», – сказал Турыбаев. Кыргызстанцы собрали для пострадавших в Турции более 26 миллионов сомов. В 2023 году господдержку получит 100 предприятий Кыргызстана. Кыргызстан и Сирии репортировали 41 ребенка и 18 женщин. Впервые в Кыргызстане пройдет первый азиатско-тихоокеанский сурдочемпионат по четырем видам спорта. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил главе Кыргызстана Садыру Джапарова поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Джапару крепкого здоровья, семейного счастья огромных успехов в его ответственной государственной деятельности, о а многонациональному кыргызскому народу, мира, процветания, постоянного прогресса. Председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Ахлбек Джапара встретился с правителями Эмирата Рас Альхаймы шейхом Саудом Бин Сакр Аль Касими в рамках участия во всемирно-правительственном саммите в городе Дубай. Шейх Сауд Бин Сакр Аль Касими в свою очередь выразил готовность развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес стороны, обсудили перспективные направления сотрудничества между Кыргызстаном и Рас Альхаймой в сфере туризма, в вопросах экспорта органической сельскохозяйственной продукции, добычи полезных ископаемых. На фоне активного демографического роста в Кыргызстане ежегодно должны создаваться по 150 тысяч рабочих мест. Об этом сегодня на коллегии Министерства экономики и коммерции по итогам года сказал заместитель представителя кабинета министров Бахкат Турабаев. По его словам, к 2030 году население республики может достигнуть 9 миллионов человек. Исходя из прогнозов на будущее, разница между 7 миллионами и 9 миллионами жителям может составить менее 8 лет. На 16 февраля на спецсчете открытом для пострадавших от землетрясений граждан Турции собрано 26 миллионов 30 тысяч 937 сомов, также 13 тысяч 550 рублей. Напомню, в Центральном казначействе Министерства финансов для граждан пострадавших в результате землетрясений в Турции открыт специальный единый депозитный счет. желающий помочь в ликвидации последствий стихийного бедства могут перечислить средства в самах, долларах, рублях и евро на реквизиты счета. В этом году в Кыргызстане планируется запустить 100 промышленных предприятий при поддержке Кабмина. Об этом сегодня рассказал министр экономики и коммерции Роман Амангельдеев на заседании коллеги по итогам 2022 года и планам на 2023. Он отметил, что для реализации этого плана на сегодня составлен перечень из 2058 промышленных предприятий и создается их интерактивная карта. В рамках гуманитарной миссии «Айколь» сегодня спецспортом в Кыргызстан и Сирии прибыли 18 женщин и 41 ребенок в сопровождении сотрудников ГКНБ и МИД Кыргызстана. Отмечено, что данное мероприятие, направленное на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни, здоровья, ситуации имеющих право на защиту со стороны государства, является вторым репатриационным мероприятием подобного масштаба. С 1 по 12 марта во дворце спорта имени Кабаулу Ходжимхула впервые в истории Кыргызстана пройдет первый азиатско-тихоокеанский сурдочемпионат по тайквандо, дзюдо греко-римской вольной борьбе. Об этом в ходе пресс-конференции. В агентство Кабар сообщил заместитель директора департамента физкультуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Самат Токтоналиев. По его словам, в соревновании примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, слабослышащие и с нарушением речи.